Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, это новый выпуск OIC News, в котором мы поговорим о новостях из мира музыки и музыкального оборудования за последнее время. Итак, давайте перейдем сразу к первой новости. Компания IK Multimedia устроила акцию, которая очень похожа на лотерею. К своему 25-летию они анонсировали бесплатные плагины, ну то есть именно подарок тем, кто купит любой плагин на сайте. Но прикол в том, что там ограниченное количество во-первых, времени, и там есть счетчик купивших то есть счетчик участвующих в этой акции и по мере того как этот счетчик будет доходить до тысяч, всем купившим будет предлагаться то или иное количество бесплатных плагинов то есть например пока счетчик допустим на двух тысячах если вы сейчас зайдете и купите плагин то соответственно вы получите два плагина бесплатно там и так далее и вот когда счетчик дойдет до 25 тысяч, и если он дойдет до 25 тысяч а, пользователей, то, соответственно, все купившие получат 25 бесплатных плагинов. Точнее, они получат выбор, а, возможность выбора 25, 25 любых продуктов на сайте IK Multimedia. Причем один нюанс, а, как я уже сказал, акция ограничена. То есть не факт, что успеют до 31 августа счетчик дойти до 25 тысяч, это раз. И второе... А, Цена бесплатных плагинов, которую вы будете выбирать после покупки своего плагина, будет либо такой же, либо ниже, чем вы купили. То есть вы не сможете купить какой-нибудь дешевый плагин и потом бесплатно получить точнее выбрать любой более дорогой к сожалению вот поэтому для тех кто хочет прям полноценно поучаствовать в этой лотереи я советую все-таки покупать что либо в таком среднем хотя бы диапазоне а то может быть и в высоком диапазоне чтобы точно все остальные продукты так или иначе входили в этот ценовой диапазон и если вдруг счетчик дойдет до такого большого количества людей вы сможете забрать свои оставшиеся 24 плагина абсолютно бесплатно шведы из компании динсинг Анонсировали продажу набора, из которого можно собрать либо восстановить оригинальную 808 драм-машину от Roland. Вот она у меня здесь, для тех, кто не знает. Довольно популярная драм-машина, в последнее время, последние несколько лет она особенно стала популярной. Опять же, не без участия Behringer, который выпустил, собственно, RD-8, клон этой самой драм-машины. Популярность растет, многие пытаются купить на eBay или еще где-то старые японские версии Они довольно дорогие, но зачастую они, скажем так, убитые То есть либо не работают какие-то потенциометры Либо сам процессор, который отвечал за воспроизведение тех или иных звуков Просто уже умер спустя столько лет И, собственно, вот шведы, компания-разработчики, они анонсировали такие продукты Точнее, пакеты для, ну, скажем так, либо мастеров либо для просто энтузиастов, которые могут перепаять, заменить какие-то отдельные элементы и реанимировать, по сути, свою драм-машину японскую, оригинальную. Также они говорят, что если взять весь набор, то можно в корпусе в любом собрать по факту прям вот живую драм-машину 808, потому что они сделали свой процессор, который полностью эмулирует Исходный код, то есть они взяли исходный код из оригинального 808 драм-машины японской от Roland И его воссоздали полностью и погрузили в свой процессор, поэтому они говорят, что можно даже свой процессор брать и вставлять старые драм-машины, которые уже не включаются и просто грамотно не работают, и вы никак не потеряете в звуке, то есть звук будет точно такой же, потому что они полностью восстановили цифровую работу драм-машины. Поэтому довольно интересный кейс, учитывая, что всего лишь около 500 долларов стоит такой набор. Поэтому, если вы занимаетесь восстановлением каких-то старых синтезаторов, думаю, вам будет интересно. Ну и первым купившим. Этот набор э, будет также в подарок выслана железная копия корпуса, э, в которой можно собственно, вставить все компоненты собрать и получить такую свою реинкарнацию, свою крафтовую версию 808 драм-машины. Продолжая тему 808 драм-машины, возможно, вы знаете, что 8 августа или 8.08 считается официальным днем 808 драм-машины. И, например, мне, как покупателю вот этой майки и, собственно, участнику роланд модельной линейки roland то есть если вы не знали они делают всякие кепки майки футболки то есть такой мерч классический roland roland fashion и я собственно себе приобрел вот такую маечку еще весной и меня скажем так, записали в лист, и мне прислали приглашение даже на почту, правда, я, к сожалению, не находился в Лос-Анджелесе на прошлой неделе, но в Лос-Анджелесе прошла вечеринка в честь 808-й драм-машины, и Роланд анонсировала выпуск ограниченной серии Кожаной куртки с очень крутым дизайном, прям сама куртка классно выглядит и дизайн принтов в стиле 808 драм-машины очень круто, на самом деле я уже сам задумался, может себе такой прикупить, но вот маечка очень крутая, я прям я очень доволен, так что опять же переходите по ссылке в описании, если вам интересно и вы фанат ретро драм-машин, как я например, то уверен вам мерч подобный зайдет очень даже кстати.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 Специальные новости из Германии. Студию Brainworks полностью затопила. Для тех, кто не знает, Brainworks это одна из э, подкомпаний общего альянса, плагин Альянс, в которых довольно много крутых плагинов. Brainworks в первую очередь, они делают очень крутые и цифровые э, плагины, и также эмуляторы аналоговых консолей. Например, мне безумно нравится их SSL-консоль в виде плагина, разные версии, и действительно звучит очень круто, я часто использую в своих миксах. И вот компания попала в такую передрягу Вся их студия полностью была уничтожена топом. Вы наверняка слышали, что в Германии были жуткие ливни И многие города затопило То есть многие реки вышли из своих берегов И просто снесли прибрежные дома Снесли поселения различные И вот студия Brainworks как раз попала под раздачу И очень много фоток ребята выложили со студии И видно, что очень много уникального оборудования пострадало У них была консоль, например, довольно редкая Которых выбрали было выпущено порядка 10 или даже там но ну, около до да, десятка штук вообще всего в мире они очень ей гордились и к сожалению она пострадала и они даже приняли решение продать на запчасти пока часть элементов еще от плесени от сырости не пострадала потому что такую сложную схему схемотехнику довольно сложно просушить тем более влажность там стоит до сих пор очень большая в общем, Brainworks очень сильно попали на деньги в том числе и морально, и вообще так концептуально, можно сказать, учитывая, сколько оборудования они потеряли. Поэтому они очень просят сейчас особенно активизироваться тем, кто раздумывал купить какой-либо из их плагинов, потому что все деньги они пустят в восстановительные работы, в восстановление какого-либо оборудования, в восстановление самой студии. Они уже сейчас там активно разбираются, вычищают все, убирают воду. В общем, сложная работа. Я Прям искренне им соболезную, это жесть <laughs> и ужас. Вот. Uh, у меня лично подписка, она, кстати, скоро будет продлеваться на весь пакет Mix Master плагин Альянс. Очень крутой пакет, там довольно много крутейших плагинов. Опять же, кто заинтересован, советую перейти, всего 150 долларов в год. И действительно крутейший набор плагинов. Так что переходите по ссылке в описании и поддержите BrainWorks. Интересные новости от GarageBand, от нашего младшего брата, всеми нами любимого Logic Pro. Там разработчики из Apple тестируют довольно часто очень много новых фич. То есть, например, те же Live Loops и прочие фишки появились сперва именно в GarageBand на iPad, на iPhone. И только потом появились в обновлении 10.5 в Logic Pro. И сейчас в GarageBand появились дополнительные ремикс-пэки от Lady Gaga, от Dua то есть вы можете прямо в виде лайфлуп загрузить их оригинальные сессии, их известных хитов, э, поиграть с ними, поиспо... попробовать поджимить, то есть оставлять какие-то отдельные партии бас, например, или барабаны. Это все оригинальные звуки, то есть прям вот как они есть на альбоме, это не воссозданное что-то, а прям загружены реальные стемы. Естественно, они защ... защищены копирайтами, вы не можете их, например, экспортировать или достать или использовать где-то в своих работах. Но как в образовательных целях вы можете послушать, из чего вообще состоят треки, можете с ними поджимить, то есть вы можете создать свою дорожку поверх и что-то играть поверх того что происходит собственно в оригинальных композициях причем вы можете что-то выключать что-то добавлять и так как это life loops вы можете еще мы шапить то есть играть некоторые части в два раза или три раза делать свои последовательности в виде аранжировки разные и так далее То есть довольно интересная фича это первое и второе множество продюсеров также поучаствовали и выпустили свои уже бесплатные и готовые к использованию э, всех желающих всеми желающими сэмпл паков, которые также доступны для скачивания абсолютно бесплатно в GarageBand в том числе Марк Ронсон также выпустил свой набор пресетов и свой набор сэмплов которые вдох... вдохновлены его новым сериалом, который вышел на Apple TV на Apple TV Plus подписки. Если у вас ее нет, то очень рекомендую. Я вот недавно посмотрел несколько серий. Там Марк Ронсон э, со своими друзьями и музыкантами, и его клиентами э, рассуждать на различные темы из мира звука. То есть это там как раз была тема, посвященная драм-машинам, в том числе 808-й драм-машине. Там была тема, посвященная синтезаторам, дисторшину. Очень крутой такой мини-сериал. Там, по-моему, 7 или 8 серий всего. И Марк Ронсон очень интересно берет интервью у... Крутейших музыкантов, барабанщиков, вокалистов, начинающих саунд-продюсеров. И довольно классный, вдохновляющий, самый главный сериал. Очень рекомендую посмотреть для музыкантов прям must-have. И вот, собственно, он в честь выхода этого сериала также в Garage Band добавил набор абсолютно бесплатный своих сэмплов, пресетов. Так что можете проходить, если у вас есть iPad или iPhone попробовать это в гараж бенде и все это не просто так я здесь рассказываю у меня есть подозрение что что-то подобное появится в каком-то следующем таком мажорном обновлении logic pro ну, logic pro 10.7 ближайшая у нас нас ждет конечно я думаю она уже будет сделана для новых mac os так или иначе я уверен что logic будут вот расширять вот эту какую-то некую такую историю коллаборации разных известных музыкантов, начинающих музыкантов через Logic, потому что Logic на Западе сейчас почти у всех есть, потому что у всех есть макбуки, и даже если в студиях там кто-то еще работает на Pro Tools или других секвенсорах, как правило, все, кто как-то связан с э, девайсами от Apple, так или иначе, у них есть Logic, и все больше и большее количество молодых артистов, там кому сейчас там 15-16-17 лет, они начинают сразу с Logic, а, либо с GarageBand, то есть редко кто переходит на какие-то другие секвенсоры, переучивается, там изучает какой-нибудь Cubase, все начинают с Logic Pro, тем более за, те, за ту цену, за которую он продается, там порядка 250 долларов, это вообще смешные деньги за а, полноценный крутейший секвенсор, поэтому, естественно, Apple... Топит за это, и будет, я уверен, развивать эту инфраструктуру и делать более интересным для молодых музыкантов, для начинающих музыкантов, но также и для профи, чтобы, собственно, делать вот такую некую такую социальную сеть внутри секвенсора. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Я очень надеюсь, что они на этом не затухнут и будут как-то эту идею развивать, потому что все равно все к этому идет, к коллаборациям, к, к какому-то обмену удаленному работами музыкой, особенно 2020 год нам показал что может происходить в мире. Поэтому мне очень интересно, я слежу за новостями. И вот GarageBand это такая как демо-версия, пробная версия. То есть Apple тестирует какие-то свои идеи. И уже в Logic Pro они их упаковывают в какой-то законченный э, продукт. Так что будем ждать и посмотрим, что нам покажет Apple в скором времени. Ну что ж, а на сегодня это были все новости. Обязательно пишите в комментариях, как вам этот выпуск. Пишите свои пожелания, предложения. Задавайте вопросы. Подписывайтесь. На наш канал обязательно ставьте э, лайк этому видео бейте в колокольчик чтобы не пропустить другие видео напоминаю что здесь на канале не только quick news здесь также выходит мой авторский видеоблог здесь также выходит множество видео по лоджику по работе со звуком уже довольно много видео на канале если вы только-только подключились я советую зайти во вкладку видео и посмотреть там очень много плейлистов посвященных и лоджику и различным плагинам и различным техникам в общем много чего интересного уже есть и еще больше будет в ближайшем будущем так что оставайтесь с нами также подключайтесь к нашему чату в телеграм канале, просто перейдите по ссылке, ссылка будет еще в описании называется закрытый клуб, но для вас он открыт, просто перейдите по ссылке и вы получите все доступы и всякие подарки от Logic Pro Help и присоединяйтесь к чату, там уже тысячи человек каждый день общаются, я, естественно, тоже там постоянно сижу. Обмениваемся опытом по работе с лоджиком, обмениваемся опытом по работе со звуком, обсуждаем какое-то оборудование, в общем, полностью обмениваемся всей музыкальной информацией. Так что жду вас там также. Ну, всем творчество, с вами был Дмитрий Урсул, увидимся с вами в следующих видео, всем пока!